Вас овсяный Ужасный вкус Большая и ну, да, мы нам сегодня на обед не идем, я понял Да, в основном уже Ой, образуется Я да, почему? нет сорвал, да. Люди подумают, что я, бля, ты сильный. Еще Тем более, и раздель, и застая работы. А -да -да. Нет, я врачу говорю то, что... Я предлагал отцу Владимиру по-библейски. Я говорю, давайте вот эти груши, говорю, обложу навозом. Говорю, как написано, да? Посмотрим, принесет ли он плод. Посекает, как у нас. и белых. Вот так это та, которую плод не да, приносит. Да, да. Вот это не принесет плода. Вот это была, принесет Там напада не будет. Но так надо подождать, может быть принесет еще, нет? Нет. Тоже... Уже. сколько можно, да? Господь знает. А -а -а. Все за сведения. А я все небольшой опыт жизни с садами. С садами. Благовеска не ваша здоровья сейчас мы идем что делать еще у нас вот еще тут две яблоны две яблоны еще жимолость жимолость и мне хотелось бы конечно там стоит а тут вот у нас как раз две яблони все две яблони так, то есть нам опять будем заменять Ну, мы сейчас вот, здесь вообще посадим всё посадить я... Отец, надень, что не будет, где заешь? Ладно, а это куда? А? Это вот, мы вот Аврора Вот такие ягоды Если будет кроты, то у ну, нас вот, вот такой кстати, чтобы рядом а, Пойца, они а, ну это вот, а сразу. это да. Это, это да. Для, Дай, Для крота это не это не так, Ах, да. А у вас а, и, да, были, были и закончились. Вот Есть так. предположение, что э, фермера, когда пуляют ну потравили а, так же, как суслики в одно время было много, все исчезли просто. Вот, вот, вот, вот. Не то чтобы их охотники поперебивали зайцев. Я когда в деревню приехал, я говорю, мы это в домике жили, и утром вот так шторку открываешь, а в домике, в котором никто не жил, соответственно, ну он как дикий был, шторку вот так открыл, оп, заяц сидит прямо перед окном. Вот, вот так легко что ли? Алло. Ну видно сняло, Вот. И все, а сейчас сейчас из трудов не Я тут что-то нашел. Это же болгарская земля. Ну, смотрите, это явно третий век. А, а что это хоть? Это? От чего ты вот ведь это? Это же вот это. Ну третий век и ладно. Да. Понятно. Не, не нужно, да? Малине к малинию кладу, а. вы не делаете, камня калинию гвозди не тычете? Я для яблони, как бы вот, дедушка учил, эти банки сначала, и железо для них, вот эти ну, банки. Вот так, да, я так сделал. А, а к малинию? -малини. У, -малини. У меня нету малинию. А мы к малинию старой гвозди ржавой скидываем, потом калинию втыкаю а не железо. Не гниет, а ягодом а жа... жа... железо полезно. А мы мы нет. Я не знаю, как у вас тут принято, а мы же эти старые железные гвозди упрямляем и снова в стройку. А мы бедные, мы гвозим землю. А почему написано однолетние? А. Вот. Делаем работу. Вот. Итак, не слайпите мне, не вкушая, по примеру Евы как бы на свой цвет, не не вкушая, не вкушая от яблок. Вон в а поэтому, да, да по А потом за благочестие не коснется, дуладер. Вот эти вот такие. Вот это процесс высыхания штукатурю яблоки не. у нас они только к этому времени не успевает. У нас раннее, раньше. Вот, типа, делаем, как делал, жду приобновления. Ну для преображения. Вот у нас получается, выдержание. Угу. Еще? Не, не, пока. Что надо еще подсыпать? Сейчас. Либо мы оставляем лунку, либо здесь сверху дальше бугорок этот. А из этого сделаем, ну вот, как делали вокруг. Вот сюда бы, например, ну, если кост спустить, они все это обведят. а так вот на вот эту траву, зеленую, пол, пол ку пускают курей. Они курей пускают, но они у нее не воспитаны, не культурные, и они изгадят все дорожки. Бабушка не считает, что это спасит. это мне. Это помочь <свеч> <свеч> я Нет, это <свеч> <свеч> Зато они яйца вкусные ей потом после этого. ей ей ей ей Заносит, ей ей ей ей ей Ну вот. чё, ещё сверху налить тут Вот у нас есть. <систит> <Что -то> а <сейчас? систит> всё равно ещё нужно, можно. Ну он, они говорили посадить, говорили, но чириж не, не нашего деда, не нашего, климата. У нас вишня растёт прям хорошо, растёт усыпать. Ниче, интересно. Я знаю, интересно хорошо в Европе растет. Ну да. А я знаю где вон там хорошо, две Тоже хорошо червей много, так как у нас чернозем. И тоже у чернозем? Ну, чернозем, конечно, <с Boot> червей много, земля плодородная. Как это втыкаешь, оглобно. И, и, и тебе горло стоит. Вот, вот, вот. А, ну все, у это все пройдет на оба груза. Привоем к солнышку, да? Uh -huh. Вот я здесь научился, что привоем к солнышку надо. И так бы не знал. Uh -huh. А вот как сажается тогда? Ой, да не как Я вот так... Не до садов было Как-то, как-то вот, нет, ну почему, вот я же перед уездом в это посадил у себя, ну как-то Мне сказали, что вот здесь вот, где она должна быть снаружи, и все Я, кстати, старался тоже вот этими листочками, по крайней мере, к солнцу Ну, где вот к у нас ходит, к югу Поэтому, возможно, что я тоже правильно сделал Ну, подумай, ты не правильно Какая сказка Да-да Жена будет смотреть видео вот это должна будет посмотреть видео. Конечно. Ой, надо сказать скорее. Ангелиночка, какой умстой стой муж. Ваш, взял всем. Взял всем. все местные женщины на нем в восторге. Да. Поэтому если приедет, не переживай. Хорошо, как будет. Но только я думаю, приедет обязательно. Только про тебя говорил. Про жену всяких интересных штучек. А сегодня, когда мальчишка показывал видео, какой, с сразу сожжением смотрел, сразу видно настоящий. Сразу это видно, муж, настоящий отец. Сразу видно, долго это не продержится. Да? Долго, долго не продержится, сбежит тобой в семье. Дай Бог, каждый бы так. Каждый бы так. Это большое, большое дело. Муж и жену, ли, жена мужа. Оба деток, детки, папа, с мамы. Так и должно быть. Слава Богу, что есть не семьи. В конец случае на Алтае. Фамилия Устинова да, да. Это большое дело, это радость Примеры нужны, Алёшь, привет, нужны. Ну Примеры, вот мои родители так, Вот твои родители, ты говоришь, да Алексей рассказал своих родителей Вот хочется попасть Ах, ну, получится, не получится А вот родители поклон до земли Такого сына вырастили а, Да, Да и просто не... Не, не, не, не, не просто Нет, не просто, просто. По плодам их узнаете, говорит Господь Достойный порт, достойных сеятелей. Очень радостно снова Очень радостно. Да. Так это мы вырежем? Нет, не на ну, А, а вырежем.